Есть множество магических систем, которые добиваются различных эффектов в зависимости от тех целей и задач, которые в этой магической системе прописаны. Вот, например, в нашей школе мы занимаемся рунами. Это магическая система, которая пришла к нам из северной традиции. И основная задача северной традиции ⁇ это воспитать такое сознание, которое будет строить реальность на основных постулатах северных богов. Это честь, совесть. Порядочность, доблесть и доминанта воинского, воинской касты, доминанта воинского направления в управлении мирозданием. Жесткая кастовая система, которая основана на чистоте помыслов, на безупречности правителя. Это очень серьезная система, которая предполагает, что развитие сознания будет идти в социуме. Магическое становление будет включать в себя такое преобразование сознания, которое сумеет получать за одну человеческую жизнь максимально возможный опыт человеческий опыт. Вот руны, которыми мы, с которыми мы работаем на курсе соответствующем курсе рун, они воздействуют на сознание, раздвигая его вширь, раскрывая его на больший объем первооснов, о котором я вам расскажу немножечко попозже, чем он существует на сегодняшний момент. Это способность охватить опыт человеческий не в рамках одной жизни, а в рамках многих жизней. Не только личный свой опыт, а опыт многих людей, связанных с тобой хотя бы одним временным рядом, одной эпохой. Таким образом, сознание человека, изучающего, постигающего и практикующего руны, становится очень устойчивым, очень объемным и очень социально успешным, но в данный момент, здесь и сейчас, в данную эпоху, в данное время, в данной инкарнации, то есть в данной личности, в данном теле, в котором вы сейчас живете. Тара ставит перед собой несколько иную задачу. Оно не настаивает на социальной успешности здесь и сейчас. Оно настаивает на, на систему Тары, настаивает на том, что ва ваше движение по из воплощения воплощения всегда шло по правильной для вас траектории. Чтобы вы не имели возможность воплотиться не в то время, не в том месте, не в том теле, не в ту эпоху. Чтобы вы, воплощаясь, если не помнили точно, но знали абсолютно, наверное, зачем, вы здесь, что вам предстоит сделать в этой жизни, и, конечно же, добиться такого результата, чтобы ни в коем случае ваша судьба не противоречила вашему техническому заданию, которое вы имеете изначально. Как связь со своим богом, у которого есть задача что-либо добиться и что-либо приобрести в этом человеческом мире, так и у человека как эманации своего бога перед ним стоит точно такая же задача. И очень скверно получается, если человек пол жизни, а то и всю жизнь тратит на достижение результата для какого-то другого бога, для какой-то другой системы, для какого-то не, не той задачи. Осознание приходит. В момент ухода из этого мира происходит осознание, что же я наделал-то, на что я потратил кучу времени. Но, как правило, в этот момент уже боржоми пить совершенно поздно. Да, уже не боржомы в делу. Система Тара, если мы будем использовать ее правильно, а не узконаправленно каббалистически, как я вам описала, это не так давно, а правильно с пониманием всей системности процессов происходящих здесь, позволит вам добиться именно такого эффекта. Позволит вам не просто встать на свой канал, но и осознать и свое божество, и линию, по которой вы воплощаетесь здесь, и ошибки совершенные ранее, и в этой жизни, и в прошлых жизнях. И, конечно же, выйти обратно, вернуться на свой путь. Поставив в себе такой вектор движения, который, который невозможно будет уже не перекрыть, не изменить, не переписать, не стереть. Ваше сознание подним, поднимется над эгрегориальным слоем и сумеет удержаться на своей линии, на своем канале. При этом расширение сознания идет не вширь. Вы уже не собираете инструменты здесь и сейчас, не собираете инструменты реального мира. Ваше сознание идет вверх, то есть точка сборки, точка фиксации внимания получает импульс к поднятию. И также импульс, свободное смещение по оси личности вниз и вверх в тех пределах, в той амплитуде, вверх и вниз, которую которая вам показана по вашему договору, не больше, но и не меньше. И самое главное, что вы будете это осознавать. Движение пойдет с абсолютно открытым забралом, с открытыми глазами и должно идти с абсолютно полным пониманием происходящего, без нуминозных экстазов, без оккультных погружений, трансовые какие-то состояния, переживаний. Да? Переживания, они, конечно, будут, не без этого, куда же мы без переживаний, мы же люди. Но это все будет, все пережив... Любые переживания будут нам всего лишь инструментом для того, чтобы, пройдя через, через это переживание, включилась дальше разумность, сознания, жизненная опытность и аналитический ум, для того, чтобы эти переживания перевести сначала в слова, потом в понимание, следом в действие. И совсем следом в мотив. И вот мотив будет как раз тем самым ключом, который даст вам осознание и взаимопроникновение в структуру, информационную структуру вашего личного индивидуального божества, которого наши предки называли Деймоном, то есть непосредственная связь со своим Богом покровителем. Именно поэтому, коллеги, мы с вами говорили изначально, и я полагаю, что мои коллеги-преподаватели также объяснили вам, почему не корректно и даже небезопасно соединять в своем сознании обучение движения по двум системам одновременно. То есть в нашей школе не рекомендовано соединение практик рун и тара. Именно поэтому руны тянут ваше сознание вширь, тара тянет ваше сознание вверх, и может получиться эффект лебедя, рака и щуки. Когда тара будет настаивать, например, на сужении сознания, Концентрации его в точке для того, чтобы сконцентрировать, собрать в кулак всю силу, всю энергию сознания, чтобы двинуть рывком точку сборки вверх. А руны будут настаивать как раз в этот момент вообще на максимальном расширении этого, этой самой точки. И получится, что в сознании возникает некий коллапс, конфликт. Вот чтобы такого не случилось, конечно, совмещение у нас в этом отношении нежелательно. Потому что нет никакой гарантии, что сегодняшняя руна и сегодняшний аркан будут говорить вам об одном и том же. Скорее наоборот, они как раз и будут вам говорить о совершенно разных эффектах. И не потому что они противоречат друг другу, потому что у каждого аркана своя цель и у каждой руны своя цель. Вот. Поэтому я надеюсь, вы понимаете о том, что начав заняться, заниматься арканами тара, и вы увидите, что это не просто нежелательно, а даже невозможно чисто физически заниматься чем-либо. Еще, кроме как сопутствующих техник, которые этим, эти арканы будут поддерживать. Да, основной факультет работа с ментальным телом, работа с каузальным телом, они всегда будут в контексте. Ну и, конечно же, стихии, они тоже всегда будут в контексте. Еще и поэтому, коллеги, я призываю вас не смешивать техники. Занялись арканами, занимайтесь арканами, да? занимайтесь рунами, занимайтесь рунами. Надо иметь очень большой опыт работы в магической системе да, с магическим инструментарием, чтобы уметь отличать одно от другого и уметь пользоваться одно с другим. И то Для чистоты эксперимента лучше не рисковать. Лучше не рисковать. Поверьте, вы все успеете. Вы все успеете, потому что а, по той методике, по которой мы работаем, вот, например, там система РУМ, да, она людьми в старое время, в старину, она изучалась много лет, всю жизнь Ириль посвящал РУМ. А, друид, изучая стихи, клал на это 20 лет, начиная а, обучение в 12. А, Кабалист, талмудист, оккультист, да, изучающий систему Тары, систему Кабалы 12-15 лет это как минимум и ничего больше. Мы с вами работаем в другой традиции. Нашу традицию скорее можно назвать кибермагией, математической магией, которая не предусматривает о том, что мы будем пахать на одну традицию от начала жизни до гробовой доски. Нет, мы используем несколько систем. А поскольку у нас жизнь одна, систем много, изучить надо все то, соответственно, мы будем работать по такой методике, которая позволит, будет позволять нам сжать время и изучать систему не за 12-20 лет, а год, ну максимум два. Потому что у нас иначе, иначе нам нельзя. Наша сама традиция, в которой мы работаем, да, традиция соединения всего со всем, а это кибернетика, она не подразумевает, что мы будем чему-то уделять времени больше, чем чему-либо другому.